Поскольку данная задача позволяет нам изучить много методик, давайте мы вернемся, продолжим пытаться решать эту задачу наиболее простыми, хотя не самыми общими методами, но наиболее простыми на практике. В частности, я уже вам сказал, что мы разобрались с направлением скорости ВБ, и если бы мы представляли эту скорость в виде слова суммы двух частей, то есть скорость точки Б мы бы представили в каком виде? В виде скорости точки А, то есть по скорости поступательного движения этого шатуна вместе с полюсом А плюс вращение точки Б вокруг центра А. При этом, как я уже сказал, скорость точки А мы уже определили, а это вращение у нас бы равнялось Значит, по модулю это была бы скорость, угловая скорость звена BC, как мы обозначили, умножить на радиус вращения. В данном случае точка B вращается вокруг центра А. Плюс еще какое-то направление вот у всего этого вектора. На самом деле там все достаточно проще. Я эту формулу уже давал. Но давайте вернемся. Итак. Вот. Возможный способ решения. При этом повторюсь, вот здесь у нас все известно. Здесь у нас известно и направление, но здесь у нас неизвестна скорость. А здесь у нас известно направление, но неизвестен модуль. Здесь тоже неизвестен модуль этой величины. То есть модуль всего выражения нам неизвестен, хотя направление... Известно, напомню, вращательная часть скорости она направлена как перпендикулярно шатуну АВ. То есть, вот этот угол у нас будет прямой. Всегда во вращательном, вот в этой части движения, во вращательной части движения, он будет всегда прямой. Но давайте мы воспользуемся здесь еще одним методом. Этот метод называется «мгновенный центр скоростей». И сейчас я вам напомню об этом методе. Я чувствую, этот фрагмент уйдет у нас на это. Давайте мы сейчас... Не то. Вот. Итак. Это у нас была, по-моему, 134-я страница. 134-я страница. Да. Способы нахождения мгновенного центра скоростей. Здесь вот сразу объяснение, почему нам так выгодно знать эту точку. Эта точка, в общем-то, не связана с телом, не всегда, точнее, связана с телом. Это некоторая абстрактная точка. Повторюсь, не всегда она связана с материальным телом, мгновенный центр скоростей, для которого мы ищем. Но всегда для этой скорости выполняется, для этой точки выполняется вот такое. Условия. То есть скорость любой точки тела связана по моду, модулю этой скорости, связана с этой точкой P следующим видом. Это какой-то постоянный множитель для всех точек тела. Этот множитель называется угловой скоростью вот в этом мгновенном вращательном движении вокруг этого мгновенного центра скоростей. Умножить на радиус этой точки, радиус этой точки M до этого центра P. То есть если у нас есть центр P, мгновенный, то скорость любой точки тела, любой, будет э, представляться, то есть это мгновенное вращение вокруг этой точки. То есть это вот в данный момент кажется, что эта точка движется по этой окружности. и, Соответственно скорость ее будет равняться, будет направлена что? По перпендикуляру к этому отрезку ПМ, а по модулю эта скорость будет равняться, что угловая скорость вот этого мгновенного вращения умножить на этот радиус ПМ. Итак, то есть теперь давайте мы расскажем здесь о нескольких способах нахождения мгновенного центра скоростей. Вот они здесь перечислены. Если плоское движение, почитайте качение без скольжения подвижного тела по поверхности другого неподвижного тела, ну, условно принимаю за неподвижный то вот здесь, вот в этой системе координат, в которой это тело неподвижно, мгновенным центром скоростей вот этого тела будет являться точка соприкосновения. То есть, вот когда колесо катится по поддороге, мгновенным центром скоростей является точка контакта колеса с дорогой. Считаю, что колесо абсолютно круглое. Конечно, они деформируются в точке контакта. Это, значит, один из способов определения мгновенного центра скоростей. Если происходит качение одной поверхности по другой. Второе. Если заданы направление двух скоростей, при этом направления этих скоростей не параллельны. А мы ищем мгновенный центр скоростей. Для этого достаточно восстановить что перпендикуляры изначальных точек этих скоростей. То есть из этих точек к направлениям их скоростей. Если скорость этой точки направлена туда... Опускаем вот этот перпендикуляр. Скорость этой точки направлена туда. Опускаем этот перпендикуляр. Пересечение их даст мгновенный центр скоростей для всего тела. То есть, вот скорость этой точки, модуль, мы можем найти каким образом? Угловую скорость мгновенного вращения умножить на вот этот радиус. То же самое касается, что и вот этого э -э тела. В чем плюс, повторюсь, это этой методики В том, что для мгновенной скорости, вот нам были известны, смотрите, вот в тот случай, да, вот нам были известны две скорости точки. Вот V1 точка, а вот точка V2. И все, а нам нужно определить скорость какой-то другой точки. Так вот, мы восстанавливаем вот эти два перпендикуляра. Повторяю, они не параллельны. Значит, эти два пермидектора пересекаются в какой-то точке P. И теперь мы можем определить, например, скорость любой точки вот здесь. Потому что раз это вращение, то проводим вот такой треугольник, то вот эта точка будет вот во столько. Здесь у нас закон прямой, напомню, при вращении у нас V равняется, что омега умножить на радиус. То есть, линейная скорость прямо пропорциональна. Омега постоянно для всех точек. То-есть, линейная скорость прямо пропорциональна радиусу, то есть это у нас прямая пропорциональность. Точно так же мы можем определить, что скорость вот этой точки, например. Достаточно построить вот этот прямоугольник и вот так провести. Это у нас пропорциональные будут отрезки. То-есть, вот радиус этот, вот радиус этот, вот эти скорости, они тоже будут пропорциональны. Ну и, соответственно, повторюсь, в любой момент времени, например, вот эту скорость этой точки мы знаем, определили вот из этого треугольника. Теперь в скорости всех точек на вот этой окружности у этого тела, они будут что по модулю в этот момент, что все равны, но они все будут, естественно, направлены, что по, каждая будет направлено что перпендикулярно к своему радиусу. Итак, вот это плюс понятие чего мгновенного центра скоростей. Сразу доведем до конца уже эти наши знания. Вот, значит, второй способ нахождения, когда что? Задано направление двух скоростей, двух точек, точнее, направление скоростей двух точек. Но нам... И они что? Не параллельны между собой. Теперь, что делать, если эти скорости параллельны, и при этом модули различны, и при этом А, Б перпендикулярны линиям скоростей? Ну, в этом случае все очень просто. То есть мы имеем вот этот случай. Мы что делаем? А, Б продолжаем. Так же, как и здесь, восст... да, восстанавливаем перпендикулярно. Здесь у нас фактически уже А, B восстановлен как бы. И продолжаем и теперь соединяем вот здесь. То есть мы получаем вот эту самую что фигуру. Здесь параллельно. Здесь параллельно. И здесь у нас что? Прямой угол. Здесь у нас прямой угол. То есть вот так мы поступаем. В данном случае то же самое касается, когда они направлены в разные стороны. В случае, когда заданы скорости двух точек, и при этом направление скоростей параллельны, и АВ не перпендикулярно линиям скоростей. В этом случае, то есть, повторюсь, что здесь нам дано. Нам задано следующее, вот тело какое-то, и у нас вот две точки, вот это АБ отрезок. Но скорости не перпендикулярны к нему и параллельны, а они параллельны, и они что... Равны. В этом случае это поступательное движение. То есть, скорости всех точек, оказывается, вот в этот момент времени, они все равны вот по величине вот этому отрезку. И направлены точно также Это мгновенное поступательное движение. Ну и у нас последний случай. Это когда задано, что скорость одной точки. Вот она. И мгновенная угловая скорость омега. Тогда... На определенном расстоянии, так чтобы вращение происходило в ту же сторону, откладывается отрезок mp, который равен по модулю. Ну, просто вот решается вот это уравнение. То есть отсюда радиус, на котором находится, равен v делить на омега, И мы просто откладываем вот этот отрезок. Это и будет мгновенный центр скоростей. Итак, вот это способы определения мгновенного центра скоростей. Они бывают очень полезны. Так же, как и способ определения мгновенного центра ускорений. Освежите это в памяти из учебников по теоретической механике. Можете, повторюсь, воспользоваться и вот этим учебником. Тем более, он у нас есть, по-моему, на e-library в открытом доступе. А сейчас готовится к изданию... В московском издательстве. Ну, а вот он издан в, Бел... в Белгородском, в Головном ВУЗе, на... в... в котором я работаю. Это просто пожелание. Вы можете посмотреть все эти сведения в любом, повторяю, учебнике по теоретической механике. Теперь мы продолжим решение. Но поскольку уже этот фрагмент набрал достаточно большой вес... И по времени уже 12 минута. Давайте мы продолжим его в следующем видеофрагменте.